Привет всем! Сегодня я решила вам рассказать, что такое интуиция. Наверное, никто из вас этого не знает. С помощью интуиции можно очень много в жизни себе позволить. Интуиция это способ нашей памяти запоминать много разных мелочей, которые на первый взгляд ни о чем не говорят. При ассоциации похожих вещей с прошлой ситуации в эту ситуацию мы начинаем ощущать или даже предугадывать будущие ситуации. Хорошо. Как вы думаете, у кого сильнее интуиция от природы? Люди, которые специально интуицию не развивают, может быть хороши, если они по жизни не очень внимательны. У их мозгов больше ресурсов остается на запоминать тех мелочей, которые человек по собственному желанию запоминать не стал бы. Теперь вы знаете, что такое интуиция. Можно запоминать ненужные мелочи специально. Возможно, мелочь будет действительно ненужная, а может повести и она улучшит вашу интуицию. Удачи!